Меня зовут Рома, мне 8 лет. Мне понравились вот, цифры, разговорки, чтения. Как тебе с тренером работалось? Хорошо. Тебе понравилось? Да. Передадим слово Таймане? Да. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Я курсами очень довольна, у нас сильно повысилась успеваемость, мы стали 4 и 5 даже получать в последнее время, потому что у нас никаких оценок не было. Работа тут построена очень интересно, детям я смотрела, на занятиях находилась, детям очень нравилось, то есть детям, несмотря на разные возраста, ко всем находил ко всем общий язык. И дети между собой очень взаимодействовали, и маленькие, и старшие дети взаимодействовали. Вот, э, тренер очень доходчиво все объяснял, были разные игры построены. Ну, курсы очень интересные, спасибо, буду рекомендовать.